здравия вам господа бояре мне тут на присылали видео с чубайсом видео это называется чубайс о сокращении населения планеты земля с 7 миллиарда полутора миллиардов человек вы знаете я прекрасно знаю как общество относится к чубайсу но заметьте одну интересную вещь как отношение к самому чубайсу меняет ваше восприятие того, что он сказал. Сейчас мы с вами попытаемся пересмотреть это видео незашуренным взглядом и все-таки расшифровать, что же он на самом деле сказал и понять, почему народ его совершенно не так понял. Ну, как в законе Мерфи. Если ты что-то сказал, тебя обязательно поймут неправильно. Прошедший век привел к перелому всех трендов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 Пока Чубайс ничего страшного не сказал, но как расшифровать вот эти его первые слова? Действительно, рост промышленного производства привел к чему? К ухудшению экологической ситуации, к нарастающему конфликту всего этого дела с природой, загрязнение океанов и все такое прочее. Надеюсь, что сейчас вы поняли его так же, как и я. Что будет происходить на следующем этапе? Чего можно и нужно ждать в уже наступившем, в 21 веке, надо прямо сказать, что первая мысль, ну, как сложилась, пусть оно так и продолжается. Иными словами, первая мысль в 21 веке продолжить, тренд 20-х. Ответ простой. Это невозможно. О чем говорит сейчас Анатолий Борисович? В 21 веке невозможно Продолжить тренды 20 века. А что было трендом 20 века? Был рост промышленного производства, был рост населения в Китае, в Индии и странное начало снижения численности населения. Я здесь сделаю вставочку, ремарку снижение численности населения в развитых странах, которое ученые окрестили демографическим переходом. Можно ли развивать производство такими же темпами, как в 20 веке? Скорее нет, чем да, потому что многие товары уперлись уже в потолок по спросу. Смысла нет никакого открывать еще 20 заводов по производству зубной пасты, если ей завалены все магазины. При самом большом разбросе мнений экспертов, ученых, аналитиков, сегодня абсолютный консенсус, прогноз состоит в том, что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 Этой динамики больше нет и быть не может. Надеюсь, вам понятно, что в момент начала индустриализации и до заполнения рынка товарами существовала возможность серьезного роста, прям взрывного роста э, самого производства и прибыли от этого производства. После того, как рынок насыщен, такого взрывного роста мы уже ждать не будем. По поводу нехватки ресурсов. Например, на планете не хватит лития для того, чтобы весь автомобильный мир на всей планете перевести на электротягу. Запасов лития просто не хватит на это. Мало того, хорошо известно, что есть очень серьезная и очень влиятельная группа ученых, которая э, видит картину гораздо более пессимистично, а точнее...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 Перевожу, что сказал Анатолий Борисович. Ученые проследили тренды, которые развиваются сейчас и поняли, что одни тренды уперлись в потолок, а другие тренды просто пойдут вниз. В частности, население перестало активно размножаться. Мы не видим семьи, где 5 детей, 10 детей. В основном все мечтают родить одного ребенка, ну максимум двух.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 И вот на этом моменте все потеряли башку и подумали, что римский клуб и Чубайс придумали сократить население земли. Нет, они говорят о том, что население сократится. Они как раз говорят о том, что нас ждет этот катастрофический сценарий. Население сократится, и мы не сможем ничего с этим сделать. Это трех-четырехкратное снижение численности, Этот тренд которые ни человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории. Такой сценарий является абсолютно катастрофическим, с последствиями масштаба которых пока еще мало осознан. Анатолий Борисович Чубаев прекрасно понимает, что сокращение населения планеты и страны, допустим, нашей в частности, это катастрофический сценарий, которого мы, возможно, не сможем избежать. Существуют, конечно, и другие мнения о том, что население сократится на какой-то определенный процент и потом снова пойдет рост и где-то оно там стабилизируется. Но Чубайс сейчас делает акцент на катастрофическом сценарии и говорит о том, что мы можем быть к нему совершенно не готовы. Он настолько катастрофический, что наше сознание отказывается принять его возможную реальность. А между тем некоторые ученые расценивают этот сценарий как наиболее вероятный. Честно говоря, мне кажется, независимо от того, являешься ты сторонником такого подхода или противником, но ну, что абсолютно очевидно, что все мы должны сделать максимум для того, чтобы этого не произошло. И вот смотрите, Чубайс говорит о том, что все мы должны сделать максимум, чтобы этого катастрофического сценария не произошло. Но те, кто мне присылал этот ролик в личку почему-то говорят абсолютно обратное. Скажите, как можно совершенно наоборот понять в данном случае Чубайса? Только если вы предвзято относитесь к нему. Я не говорю сейчас, что он хороший или плохой. По мнению большинства наших граждан, это плохой персонаж. И скорее всего именно такое отношение формирует сразу восприятие всего, что сказал Чубайс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 при снижении численности населения в три раза, совершенно невозможно. Никому не хочется верить в то, что все будет настолько плохо, даже Чубайсу. Но серьезные ученые из Римского клуба уверены, что сценарий будет именно таким. Сформулирую суть того, о чем говорил. В моем понимании, перед человечеством, сейчас, в 21 веке,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 реальный вклад в решение этих беспрецедентных вызовов спасибо за внимание Ну, переслушайте внимательно что сказал чубайс он сказал что наша страна готова внести реальный вклад в решение этих проблем если мы предпримем какие-то меры улучшающие ситуацию то скорее всего мы избежим катастрофического сценария мы хотя бы остановимся на стагнации наша страна на самом деле пытается предпринимать какие-то меры для того чтобы не допустить демографической ямы в нашей стране социологи в частности екатерина шульман не Докладывают правительству, что семьи нынче состоят из мамы и ребенка, или мамы, или двух детей, а мужчина это такое вот явление приходящее и уходящее, поэтому логично помогать женщинам, да? Ну, логично же, если женщина принимает решение на размножение, либо принимает решение на аборт, логично мотивировать ее, ну, с точки зрения Екатерины Шульман, соответственно. Под эту дудочку и были введены материнские капиталы, конские алименты, всяческие льготы для матерей, но что-то я не вижу, чтобы их это сильно замотивировало сохранять демографическую ситуацию. Мы, мужчины, теперь можем вообще откреститься от всего этого, сказать «Окей, это вообще не наша проблема, вы помогаете женщинам, но помогайте дальше». Ну, за счет нас, наверное, потому что не бывает государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. То есть мы с вами своими налогами сформировали вот эти вот материнские капиталы, которые правительство выдало женщинам, а они в итоге ничего не сделали. И в итоге рождаемость так и не поднялась на уровень воспроизводства. Хотя небольшой всплеск был от 1,4 коэффициента до 1,8 поднялся коэффициент рождаемости а нужно 2,1 лично мои выводы по ситуации будут такими что поддержка женщин материальная поддержка женщин для того чтобы женщины были мотивированы как-то поддержать демографию не дала необходимого результата население продолжает уменьшаться рождаемость не повышается мы переживаем уже второй демографический переход, в котором люди, в принципе, по собственной воле отказываются от рождения детей и считают это абсолютно нормальным. Всем хочется пожить для себя и никому нафиг не нужна демография. Вот Чубайс и Римский клуб озадачились этой проблемой. Как же так? Население будет меньше... Бабла будет меньше, всего будет меньше. Что ж мы тогда будем делать? Надо что-то думать. Ну, вот пока вот решения были не в пользу борьбы со всей этой проблемой, к сожалению. Может быть, стоит попробовать какие-то другие методы. Может быть, радикально противоположные. Но часто этим радикально противоположным методам мешают как раз права человека права женщин и прочая такая муть. А на этом все. Делайте выводы, господа бояре.